Все мои друзья входят во вкус, Когда кровь касается их уст. Отступников мани твой страх, Что с болью осел в наших сердца Все мои друзья входят. Хранителей таких же комнат для людей Терявших в ней Не способных обнаружить то, что я несу Для них в душе своей Каждый день Как осознать, кто рядом? Может это психопат? Как вычислить убийцу из толпы простых ребят? И как долго знакомы мы уже с тобой? Спроси себя Кто я такой?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 входят во вкус, когда кровь касается их уст. Отступников мани